ТВ-клуб «Вкусные новости» при поддержке «Кафе Восток» представляют Чемпионат мира по футболу среди болельщиков Россия, вперед! Моя дочь Дубовикова Евгения, участница чемпионата мира по футболу среди болельщиков Вкусные новости Ставрополя объединяют Россия, вперед! Генеральный партнер проекта «Кафе Восток» Ура!